Владимир Маяковский, Анна Ахматова, Михаил Ломоносов, Михаил Кутузов. Имена, которые мы знаем с детства. Имена, которыми мы гордимся. Великие имена России. Мы хотим, чтобы они звучали каждый день во всех городах страны. Пусть они станут именами наших аэропортов. Конкурс «Великие имена России». Время признаний. Подробности на сайте Великие великиеимена.рф